Всем привет дорогие друзья, хочу напомнить, что все актуальные раздачи, которые проходят, я выкладываю в телеграм-канале. Видео снимаю редко, в основном это видео, которые нужно объяснять, как и что выполняется. Все остальное в телеграм-канале с инструкциями, ссылками. Ссылка на мой телеграм будет в описании под видео. Итак, раздача от биржи KuCoin. Все в телеграм. Займет пару минут, нужно подписаться на два твиттера, сделать ретвит, указать Кукоин UID, ну а дальше, если хотите, приглашайте друзей. Следующее ранний доступ к Swap. Переходим, жмем кнопку и там заполняем имя, почта и ваш твиттер юзернейм, символ собака. Дальше выбирайте один из трех ответов. Я выбрал инвестор и нажал кнопку отправить. Следующий. Забираем NFT без комиссий. Некоторые, по крайней мере. Здесь жмем кнопку. Кошелек привязан у меня. Сеть Arbitrum. Тут было еще две дополнительные NFT. -шки. Это у меня, по-моему, с комиссией. Две я забрал без комиссий. Перешел. То есть нажал. Здесь кнопка Climb. Вот тут с правой стороны была информация по переводу. Напомню, без комиссии. Следующий. Биржа Хиоби и проект P Network или P Network. Нужно открыть Google форму, пройти опрос. Дальше переходим в Twitter. Подписываемся на два твиттера. Через хэштеги можно делать. Сейчас покажу Наводим И вот кнопка Follow Я уже подписан, поэтому у меня Она такая Дальше а Вот мой пост Два тега Потом свой комментарий и теги двух друзей. Все это копируем. И при ретвите код и твит вставляем сюда наверх. Жмем кнопку твит. Дальше. Обычно здесь появляется плавающее окно с кнопкой посмотреть твиттер. Точнее ретвит. Открывайте, копируйте ссылку из браузерной строки. И вводите в ответы в Google форме. Так, немножко заблудился. Не туда. Есть еще одна похожая раздача. Тоже от биржи Hobby. Yobi. Хобби. Результаты Shiba Chain. Кому интересно, посмотрите. Когда открываете Google форму, сочетание клавиш Ctrl F открывается поиск вводите сюда адрес кошелька и здесь появляется либо 00 или 11 в этом случае ваш адрес кошелька будет выделен зеленым цветом чтобы не было вопросов как искать дальше раздача через telegram бот bitcoin f round 2 за первый уже кстати распределили монеты Рандомно 20 тысяч участников. Шанс огромный. Полная инструкция здесь. Занимает пару минут. Два телеграмма, твиттер. Обычный и лайк. И потом заполняем данные через кнопки. Это Twitter юзерным символом собака. Затем подписываемся на и твиттер партнерские. И указываем адрес кошелька MetaMask сеть бинат смартчейн. Мое видео по CoinMarketCap. Там, кстати, тоже проходит Airdrop. Раздают 5000 NFT рандомно. Так, ну я сейчас ищу. Вот. Биржа Хиоби, Хоби, Сула. То же самое. Нужно сделать ретвит. ответить на вопросы в Google форме. Ввести свой UID от биржи. Хоби. И ввести ссылку на ретвит. Нажать кнопку отправить на проверку. Все. Вот такое короткое видео. Актуальная раздача на сегодняшний день. И прошлая раздача. Всем спасибо за внимание. Пока.